я всех приветствую очень рад видеть кого знает, с радом довидя всечки и не познавам. я абсолютно с вами согласен что одесса благословенный город а согласен и вот, че, это... одесса и знаете просто как свидетельство пару слов скажу. Да думи, свидетельство а, когда началась война, война бог просто сверхъестественно и богвер оберегает одессу это <соединяющие> правда. Уже первое выступление 24 февраля. И на 26 а февраля э наш город единственный, который упомянул, так сказать, э Путин, упомянул своей речи. Все остальные города он не упоминал. Но, что захватим, помним. Да, и наш город не всегда вспоминал, что ты захочешь, а что а, завоевал территорию. Наш город не был вспоминал. Ну что, помнить-то помнить, а вот что Бог даст, то даст. И неважно какой ты правитель, если Бог тебе не дает, то ты не неважно какой да. правитель, ну, но аку Бог да. искать, то не надо вот, тебе типа, бумагу или да, тебе давать какую-то искать. Вот уже десант там, корабли выплыли, мы уже вот так видели их, они там. Вячеслав, видишь, корабли? Мы не называем это ходили там они. Плавали там, знаете, разница, знаете вот это, до нас. И все, вот-вот возьмем. И Бог и дает это, шторм, если... дает, дает, если... дает какие-то вещи, что что они нежда, не способны высадиться никак. Пречат, да, да, вля... да в самия град. Вот. Тут корабль этот э -э защищенный, чуть ли не город, боевой город какой-то. И корабль, который вот, на ну, целый град. не съезжает дома, то напрасно строящие напрасно берегущие а. все это все это напрасно вот. и мы этого очень просто видим вот, вот видим этого своими глазами со своей тучи. Да. вот когда у меня тут в телефоне есть когда ты на ночью просыпаешься и так вот не снимаешь как в кино, знаете, прямо вот это все это взорвает, снимешь, туда, как нечто работает, взрывает, и ты все, ты только боишься, чтобы балванки на дом не упали. страхуешь, yeah. не а, вверху, а, а страха нет. Ну, няма страх. страха. Страха нет, потому что ну, ты в руках будет, это а же За что ты сибовретцети что я, что умрем? То умрем как бы, а э э я говорю там э с военными, э некоторыми. Мне даже военные говорят, ну вы не боитесь как-то? Некую военную не пиццу надо поберечь вот. Может быть, тяжело досыпать и ты половину? Мы просто по-другому рассматриваем жизнь. Ну, а сказывайте просто раздельно, между вот так по другу начали. Жизнь это как двери, животе, жизнь это как ты в коридоре стоишь. Живота все одно стоишь, в коридор. Вот, а двери, когда ты туда заходишь, а обрати ты в какой-то влезешь. Там есть гостиная, ванная, ванна. кухня. А жизь, вот, которую мы сейчас проживаем, постоянно в коридоре. Кто-то живет с ним, кто-то в как бы коридоре. Наша жизнь все-таки не, не основная здесь жизнь. И, и наша живет не только основан живот. Мы по-другому воспринимаем даже реальность. Пордруг начинается реальность. Там реальность ну, то. Вот. Ну, вот. И так мы рассуждаем, так и молимся. Такая рассуждаем и молимся. А, до начала войны где -то... Ну, за три месяца. Мне Бог сказал, что. Преди будет война. три месяца. Бог готовить и даже перед церковью. Начал готовить церковь, даже перед церковью. Запущенных да подготовить церковь. сокращаю. А, я пытаюсь. Туру изменить церкви. А, вот. И что упетвал а да преуменьшить структуру этой Какие любят мы обычно порочеств? Давайте перечислять. Куй хора. Будет хорошо. Как говорим на хоре толбик на. Частим от богатства, да, частичку что да, будет наряд. Частые будут успешнее. Что еще? Подскажите мне, что-то красивое. Мы никогда не умрем. Никого не будет здоровым. Все будут здоровыми. И даже когда умрем здоровыми, мертвыми будем. Даже когда починем, мы останем здоровыми. То есть мы абсолютно... Когда я говорил пророчество, что будет война... Но когда я говорил пророчество, что будет война, люди не разбираха, Но Ашан говорил, молитесь, чтобы не было танков в городе. И как? Как у людей даже были выступления. Пасторы, вы сильно пугаете людей. И некую много написал список. Написал чемодан? Список, как называется? Тревожный как чемоданчик. Тр... Что положить? Как вы приходите тря... подготовить кэш, и Это все расписал Дудик приезжает один служитель. Ну, мой, мы все мой один жены, там, дети испуганы, собрали, собрали, мы сплашни, он децата. открыл Библию и сказал, не будет войны. То здесь, Разложил чемоданы. -то. И свете и свете ну, то есть утворил Библию и сказал, не война. Я не хотел его перебрать после этого. Знаешь, а если я сказал... ты был бы военным, ты бы знал, что наверное, я сказал, епископы так, не и казах, не поправляют публично. Устроение находится. Ну что, она спевает, талантливая. Сакри, ну откуда? Ну, С Домбаса. Вот и ситуация такая. И такая ситуация. Говорю, жизнь покажет. Я скажу, что животы что покажет, кой масло тут бок. Только началась война. там? Что шлапки разлетались? И же здесь случится его избегал. Вот. Вот. То э, почему я это и говорю? За что казнут вам? Э, действительно, иметь откровение от Когда, Когда откровение началась война, от я четко понимал. Война, минут, что делать? Как минуты, делать? минуте до как. Э, и и благодаря этому можно подать. Благодарение готовал. Три водные крещения. Вот четвертый три крещения. Вот только вот на той неделе да, мы 11 седмица. тысяч продуктов только в городе раздали продукты в городе город поделен на части, гради, да, 4 части не разделено 4 и мы части. являемся вместе соцработником они приходят в церковь и на территории церкви и мы раздаем има, продуктовые пакеты а -а нуждающимся переселяться да, има хора, кто идет в церковь, и ты возьмешь продукты и ты раздаваешь на нуждающихся хора и все что кое-то а, у других городовей. А, также кормим людей 300-400 порций. И все что храним хората им от 300-400 тен порций на день. А, а, также эвакуируем людей. Ну, все что помогаем, да, ги Вот только неделю назад где-то 11 тысяч, да, раздали протоктовый пакет. Миновав ну, это, отметьте некоторые единицы, какие люди продукты в городах. Есть филиалы по Одесской области, различные в Одесской области. Как фонда мы заключили меморандум и договоры с социальными службами, социальные что социальные службы предоставляют списки, договор, ты не а мы оказываем определенную работу, о, о, о, и то, что вот хочу подтвердить, почему это рассказывают, то, что вы сказали. За что э, Мысль очень правильная, я думаю, что она будет полезна здесь всем. Миссия то правильная и правильная, что полезна за все. Бог дал откровение. Бог мне дал откровение. Что э, есть в Библии благотворительная душа насытится? Чего в Библии благотвори... душа, что Какая душа насытится? Коя душа, что Вот странно, как ни звучит. Благотворительная только душа, душа. насытится. Это я свидетельствую сверхъестественно. Трудно это объяснить, но сверхъестественно. Но Бог, Бог э, обеспечивает. Бог э, помог. Мне было откровение, что чем больше поможем на фронтовой зоне, И тем, тем, а, тем меньше тронут один. На зоне, то гава помогалку что-то коснуться. первые же дни мы на фронте. Э, дни э, мне там говорят, ну Денис. Э, э, Членов церкви много, вот, а вот епископ один. И на меня не что членов этой церкви со много, но епископ это самый один. Почему ты как бы рискуешь? За что рискуешь жить жизнью? Может другой сделать? Может некой друг другу да направить? Ту вещь, которую ты делаешь. Ты если наш такой, то ты правишь. Ну как бы у меня такой принцип, что. Наслаждаемся принципом. секрет? Вот, он должен быть там, где должен быть. Той тревогой да да там, где эта тревога и действительно мы видим, как сверхъестественно Бог благословляет. И мы видим, как сверхъестественно Бог не благословит. Я поехал в Германию, чтобы поддержать наших э, беженцев. В да они беженцы. больше в депрессии, чем мы в Одессе. Те, Те са в по-голяма депрессия, отколкото мы в Одессе. Они больше в депрессии, чем, Те чем в депрессии, мы в Одессе. Не в Все, которые возвращаются, они говорят, то, с чем мы уезжали. Вас и тут лучше. И тези, <laughs> които се връщат, казват, защо сме заминали. Тук вот. по-добре. Ну по многим причинам, по не буду говорить, причинам. но где-то и правильно, что в депрессии. Некогда и правильно часов в депрессии. Потому что есть депрессия, которая связана. Зачем то им депрессия, кое Связана с какими-то э, внутренними проблемами, как э, которые в утрешние проблемы, кое-то человек не решил, человек не нужно решил и трябвает да исполнить волю Божью. И это исполнение воли Божьей. Такая на депрессия, она хорошо, на что человек ради Хубова. Господа производит неизменное покаяние. Зачем это печал, печал а, печаль мирская? А, За Господа приводит совершенно другие результаты. Это Библия говорит. Так что все зависит, какая там Сечку депрессия. Зависит, если депрессия, депрессия к покаянию, там. то это хорошо. А ку ну вот, депрессия вот, доверяется а до покаяния, то гава и хубава депрессия. То, депрессия то, как, мирская, то есть абсолютно. Все, что то, има мирская, светская депрессия, то гава и бесполезна. Так что... Братья и сестры, занимайтесь благотворительностью. Братья и сестры Потому благотворительностью. благотворительная душа насытится. Очень что то душа, выучить душа. На, это из Библии стих. Твоя стиха И он работает, я реально это то есть вижу. Работе, я вижу в Второе животе. было свидетельство, Второе, то свидетельство. Как откровение. Я просто делюсь так по-простому. Может, это кто-то запомнит. И, Может, а, меня а, кушать запомнить, когда казан. началась война, все война начали и церкви, и так далее, накопительством заниматься. Церкви... Я, как бы сказал, знаете, принцип сосудов масла, который должно быть всегда И пустым, И им казах принцип сосуды масло то Прямо по До последнего раза. до хора что-то не привыкли. Я выхожу во двор, еще находится. я. Я говорю, что происходит? Я сказал, все раздать. И, И я сказала, ничего не должно быть. Машины берите, люди забери. Но ничего не должно здесь находиться. Не до только последний мы банку там сгущенки отдавали. Продукт а следующий на следующий день пять полных. И следующий день, видите, пак сечку я, вот, я понял принцип. Не, не знаю. И принцип. Этот принцип не только работал там в Библии. То и само в Библии, Он то, работает не только в бизнесе, но и в жизни. Вот. И вот эти два ну, откровения, первое, откровение, первое -то откровение, то, что благотворительная душа, это то, что благотворительная душа, что а второе, что мы больше мы даем, -то толкова больше Бог восплохвает, и это на това и на физическом уровне. Вот. И пусть Господь даст нам понять, что духовный мир... Он не только тогда был, и ну, нека, то, что мы да А он сегодня работает, он реаль, то реально и не работает работи, в жизни. В ну и последнее то, и что... -то. Последнее, то. Человек может счастливым быть только в одном случае. Человек может быть счастлив само в единении случае Если он будет в центре воли Божьей. кто, на на бок. Кто скажет, кто, ну, например, не понимает этот момент, он значит никогда не был в центре. А кто разбирает его, значит никого не было в центре ну на Божье центр? это воля? Как может быть счастливым? Как ну, можем да Я помню, мне пару ночей пришлось спать в поле. Никого к ножке в поле. Ну под никлавым особо опасно, потому что. особенно ну, опасно. Яркий случай был. Имах яркий случай. Их так отвезли, а комендантский час у нас. Не путевых мы сда ну, разодем Нельзя ехать. Удачи. Сейчас не уже можем да в Одессе, но было очень строго. Беше много строгом. Ну не пускают, я такой. И на ней пропускают. Ну что, я в спальню взял. Не спрях мы просто я Еще два человека, Рома а, еще один. Ничтаз за спаны. Что, что дваму что? Я взял, оделся и сразу был пробежал, опять же минут и уснул. Там что-то бомбило рядом. Имашьи нас. А этот Сережа, который второй водитель, он такой. И Сережа, другие шофер. Говорит, честно говоря, я посмотрел на тебя. Пугленных тып ты начал спать говорит, ну думаю, наверное, мне должен пару раз отключить започни до спишь, твоё спокойствие просто а убивает, говорю, тут там бомбят, тут спокойствие просто убило. Все заснули, а я говорю, ну а что мне не спать? И я завтра утром вам... мы опять в здорово. Мне надо выспаться. И за что до не спеем? Что там патриоты с нами спеют? нет. Если не суждено умереть сегодня, то это такой. А патриоты дома раднысь, так говоришь, ты умераешь. Я помню, мы под Николаев, подъезжаем, и садимся, нас уже не пускают. вечно не пропускают. И мы стоим, не, и что, стоим. начинает вдалеке град работать российский. И вдалечь надо как рабочий русский град. Такой заре, вот тут но он бьет. ногу бьи. Меня э, просят пресса. У нас э, с машины вывезти, выводят, говорят, если что. А то, не После еще мы не видели, куда она летела. Вот, он говорит, вы в поле бежите. Я что-то поле. это темная ночь, чтобы вы понимали, там твоя много сломать нож. Я думаю, куда а в свет Что-то произошло, что светлина? Нет, нету света нигде. Вот и в поле. Я думаю, куда в, в поле бежать? Я с там. И <laughs> и знаете, вот я смотрел на этот град, как и он там работает. Красиво, красиво. Да, Такой вот. Я подумал. Я знаете, в тот момент, что в принципе, в человек момент. знает, что важно, что второстепенно. Человек знает, важно, а кое второстепенно. Просто из-за того, что мы настолько себя окутали благами. Но за то, что мы, много блага. мы потеряли это чутье важного в трясте, это не, не остро у нас этот вопрос. Важно, а кое не важно. Когда ты стоишь на фронте, знаете, ты Когда четко ты понимаешь, фронта, что сегодня я должен делать, разбираешь, а что доправим, я не должен а не тряво делать. Тряво. И тут не надо сверх проповедия, давайте не много проповеди, давай брат, Богу речи. и так далее. Все это глупость. Вас человек сам знает. Человек сам знает. То есть это ну, абсолютно ложь, что человек не знает. Что нужно Твоя делать выжа, сегодня? Че человек не знает, как водя вода И мы сегодня знаем, что мы должны делать, не где не мы, зная, должны все, и правиль, мы должны находиться, что мы должны делать. И, и, и того, знаем, если мы не на своем месте. И, и, и то есть, то тут не на надо сверх проповедей для не того, не чтобы это тогда возникает вопрос, что делать с этим вопрос, как водоправимся с этими знаниями? Все очень просто. Прийти в эпицентр воли Божьей. <говор> да, ну, у в э, на я в Америка, и много добрее бях там. Но на каком-то этапе один из служителей приехал Но, ко мне. этап от служителей У меня задал один вопрос. И то Денис, что ты здесь делаешь? Денис, как праве штук? Мне не нужно сверх было проповеди понять, что он абсолютно не прав. Мне не сверх проповеди, да что просто миром, не там, стране, когда траву, да, <laughs> я там миром. не должен находиться. И, и не там? Я вообще в другом месте. Требовали в другую месту. С очень и у них В течение двух Нику недель не все вопросы. И я в уехал течение все вопросы и, то и то не там там в Украину. Но это не меняет центр воли. Это не мой центр. на воля. Когда началась война? И когда тут война там та? со спецслужбы мне передали сказали Денис вот, ты в списке. В службе, вот, Одесса, и вот в Одессе есть списки. Че ты, ты в списке. Здесь Беги, убегай. Бегай. Я подумал. Я А куда я убегу? когда я убегу от войны, но что никогда не убегу от, войната, от совести. Избегать от своей совести. Эм, куда бежать? Куда бежать в мирное время, а во время войны быть Да будешь быть пастором? В мирное время, обаче во время войны, да не но, будешь. Ну, ну неправильно. Не Это самое главное, А как я посмотрю своему сыну в глаза скажу, и скажу, будь мужествен. И как ще повледна в очите на сену и, носи, там, и как ще ему кажат, да си мужествен. То есть я как бы, мне совесть... Не позволит даже сказать, никому, не мужественное, даже вот это сказать. Такая же и, и мужествен. И после вот, это мы такие, знаете, во время войны свои переживания. И путем науны душой. И Бог работает не само с Украиной, Лично от меня отлетело. И много чурок Много шелухи и вот сама эта церковь, Это хорошо. Уха, это как знание и определенная привычка, а иногда и люди шумят. Конечно, то знание, хора, навик. Uh, то я все, оно должно почиститься. И все, почистить. все я почистил. И церковь что та, сказать, что... что я радуюсь войне? нет, я не радуюсь. с нато. Но радуюсь, что мы воля Божья. Но с радуем честно мы в на Бог. Что... Желаю вам Боже. <звілляд> не, я не войны пожелал. <зровск> я будет и воли та на Бог. Неви пожелал он воина то, но да будет и воле та на Бог. Но того, вы правильно сказали, что. указах ты? Если бы не остановились, они его вот там, где остановились. А там, <звілляд> у, у этого дракона, как в откровении написано, у этого дракона очень большие, большие. Кто то вот кровения пищет, Коммунистический аппетит. есть это дракон има голям этот дракон не становится... И тот же будет пожрать все дальше и дальше. Если бы такому дракону в 17 году Польша не ударила по носу, они пол Европы бы откусили бы. И, ну, вот, э, так и здесь. И такая сега, Как мы это видим. Как -то так что пусть Господь нас благословит, чтобы, Господь не благослови, чтобы этот дракон он не дошел сюда. И же дракон достигнут до тука. Это коротко, я поделился своими мыслями. Вот. Мысли. А вы уже молились, так что все нормально. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Давайте мы за...